Экопродукты. Доставка экопродуктов на дом в Воронеже. Сегодня, чтобы поддержать здоровье на должном уровне, необходимо внимательно относиться к выбору питания. На полках в магазинах очень часто встречаются опасные продукты. Мясо накачано антибиотиками, овощи с большим содержанием нитратов, ну а в колбасе вообще редко встречается мясо. Поэтому для здоровья необходимо покупать экопродукты. Папиналавка объединяет лучшие фермерские хозяйства, производящие экопродукты и из первых рук доставляет. в вкусные натуральные и свежие продукты на дом или в офис. Животные и птицы наших фермеров выращиваются в свободном выпасе, питаются натуральными кормами. Наши экопродукты без антибиотиков, без гормонов роста. Рыба выращивается в чистейших озерах Карелии, питается натуральным рачком, поэтому ее можно назвать экопродуктом. Все экопродукты доставляются только под заказ. Мы уверены, что предлагаем вам лучшие, свежие, вкусные экопродукты, выращенные с любовью. Питайтесь экопродуктами. И будьте здоровы! Нажимайте на кнопку «Заказать». Подписывайтесь на канал, мы рады всем. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.